в описании. Ну что, сразу переходим к делу. Обзоры двигателей Subaru пользуются популярностью на нашем YouTube канале, поэтому сегодня мы вас решили порадовать и сделать обзор на модель Subaru. Итак, встречаем Subaru Legacy пятого поколения. Эта модель выпускалась с 2009 по 2014 год. На этом поколении легаси появился дизельный мотор, вариатор, а также один из новых бензиновых атмосферников, а также новая трансмиссия для полного привода с гидравлической многодисковой муфтой. Об этом и о многом другом вы сегодня узнаете. Давайте пристально рассматривать все недостатки Subaru Legacy пятого поколения. И все сказанное сегодня можно применить и для Subaru Auto out the back. А теперь поговорим про кузов. Здесь все, как у всех японских авто из 2000-х, слой краски и лака тоненький, поэтому все это скалывается и царапается. Поэтому если подвергать бомбардировке камушками кузов, а также посещать сомнительные мойки, то Subaru Legacy быстро потеряет нарядный внешний вид. Корзинная стойкость нормальная, а это значит, что возраст этих машин менее 15 лет. Коррозия не проявляется, но панель крыши может огорчить. Дело в том, что металл здесь охотно рыжей цветет вокруг сколов. В ксеноновых фарах со временем выгорают отражатели, и тогда ксеноновый цвет мутнеет. Поэтому приходится задумываться о замене фар либо о восстановлении отражателей. Иногда могут поломаться или закореть датчики положения кузова. После этого не удастся отрегулировать упавший свет фар. Так вот, датчиков два, они находятся в левой стороне подвески. И пока эти датчики работают, их лучше очищать и смазывать шарниры их тяг. Ну, также эти датчики можно заказать из Китая. Машины с 2010 по 2013 годы выпуска участвовали в отзывной кампании по замене крышки редуктора передних. Стеклоочистителей. Дело в том, что сгорал моторчик. Так вот, эта проблема была решена на всех легаси и аутбеках. А моторчик сгорал из-за того, что щетки не могли припарковаться в стартовом положении зимой из-за снега. Не так уж редко при пробеге в 250 тысяч километров приходится менять блок заслонок системы вентиляции. Дело в том, что добраться до него не так просто, но целиком панель снимать не надо. Неисправный блок заслонок издает щелчки и шуршания, и э, надув постоянно меняется, то вверх, то вниз, то в лицо. Короче, новый э, блок заслонок стоит 100 долларов, но его можно починить разобравшись с протертыми контактными дорожками Ну а сейчас мы ненадолго перенесемся в студию, где мы разбираем моторы коробки и рассказываем абсолютно все о БУ запчастях. Так вот например, вы разобрали мотор ну или вам его разобрали? Естественно, изнутри он весь грязный. Грязный он может быть и снаружи. Что делать? Берем лавр. Пенный очиститель деталей. Это профессиональное средство для быстрого удаления сложных загрязнений с деталей двигателей и промышленного оборудования. Наносим на грязные, закоксовавшиеся детали. Наносим пену прям обильно, чтобы не осталось ни одного грязного пятна. Ждем пару минут и затем протираем тряпочкой. И как результат чисто, чисто, чисто. И все это благодаря проникающей пене и инновационной формуле Straight Foam. И, кстати, попробуйте другие продукты от компании Lover. Они все одинаково хороши. Lavar на рынке 25 лет. Все ссылочки и подробности я оставил в описании. Ну что, вот такие вот чудеса. Ну а мы погнали дальше обозревать автомобиль. Subaru Legacy 5 поколения донашивала старые бензиновые двигатели серии EJ. Напомним, что эти моторы встали на конвейер аж в 1989 году. Так вот. Самые популярные двигатели на Subaru Legacy это двухлитровые атмосферные, 2,5-литровые атмосферные и 2,5-литровый турбомотор. Скорее всего, 2,5-литровый турбомотор был прошит, оттюнингован и прокачан предыдущим владельцем. Все эти моторы с ременным приводом ГРМ, гидрокомпенсаторов у них нет, а у двухлитрового двигателя по два распредвала в каждой ГБЦ, а на выпускных распредвалах фазорегуляторы. У два с половиной литрового, как в нашем случае, по одному распредвалу фазовращателей нет, зато есть что-то типа системы FTEC то есть высота подъема половины, впускных клапанов изменяется с минимальной до, можно сказать, нормальной. Турбированный EJ255 больше похож на двухлитровый, то есть по два распредвала в каждой ГБЦ и по одному фазовращателю. Что еще сказать про эти двигатели? Вот, чтобы там ни говорили, добрая половина этих моторов поджирает масло. Но вот данный экземпляр, по уверению владельца, масло не ест. Так вот, аппетит масляный может быть разный от полулитра от замены до замены до полулитра на тысячу километров. Вот в последнем случае надо капиталить мотор. Ну а вообще, если владелец автомобиля заправляет оригинальное масло, не обязательно под брендом Subaru, а просто масло от поставщика на конвейер и меняет его каждые 80 тысяч километров, то масложор беспокоить. Не будет. Кстати, объем масла в этих моторах всего 4 литра, поэтому уменьшение объема масла чревато проблемами, например, проворотом вкладышей. Далее, все эти моторы быстро перегреваются, в результате чего газы из цилиндров продувают прокладку ГБЦ, либо же ГБЦ может деформироваться. Поэтому крайне важно чистить основной радиатор охлаждения с двух сторон, а также менять основной радиатор, если он сильно корродирует или его сильно побило камнями. Также вспомним о проблеме стука в четвертом цилиндре. Дело в том, что стук – это верный признак задиров и износа на зеркале четвертого цилиндра в области прилегания поршневой юбки. Конечно, это все может случиться из-за повышенной температуры охлаждающей жидкости в районе четвертого цилиндра. Кстати, четвертый цилиндр – это ближний к водителю. Также есть мнение, что проблема с четвертым цилиндром возникает тогда, когда после снятия и установки двигателя сервисмены э, закрутили крепежные болты с избыточным моментом. Появляется небольшое, но искривление блока в районе четвертого цилиндра. В общем, если владелец Subaru с этими моторами Менял масло каждые пять тысяч километров и разорялся на действительно качественное масло, то эти оппозитники легко пройдут 400 тысяч километров. Ну а если экономить, то они едва выхаживают 150 тысяч. На привезенных из США легаси пятого поколения встречаются двигатели 6 цилиндровые объемом 3,6. Это надежные моторы, у них цепной привод ГРМ и 4 фазовращателя. Если владелец не будет экономить на обслуживании и будет следить за частотой радиаторов, то эти двигатели проходят достаточно долго. У нас, кстати, на канале есть подробнейший обзор этого мотора. Там мы нагнали страхов, что все проблемы происходят из-за некачественного обслуживания. Расскажем еще и про другие моторы, которые устанавливали на Легасе пятого 5-го поколения мобилях, которые были завезены из США и Европы, 2,5-литровый двигатель другой нового поколения с обозначением FB25. У него цепной привод ГРМ, по два распредвала и фазовращателя. Есть гидрокомпенсаторы, а система охлаждения у него более эффективная но Проблема с масложором присутствует, но ну, и э, та проблема, которая происходит после масложора – это проворот вкладышей, тоже никуда не ушли. Из Европы приезжали дизельные «Легаси». Этот мотор очень похож на FB25. У него алюминиевый блок. Цепной привод ГРМ по два распредвала, а впрыск от японской компании Denso. До весны 2010 года эти двигатели страдали от деформации постели коленвала. А вот после эти двигатели стали более надежными и выхаживают даже 300 тысяч километров. Так вот, лучше покупать такой двигатель в паре с вариатором, потому что там нет двухмассового маховика, а гидротрансформатор облегчит жизнь коленвала. Так вот. У нас на канале есть подробнейший обзор этого мотора. Ну и еще подробнее остановимся на радиаторах. Радиатор со встроенным в него охладителем АТФ Лет через 8-10 после эксплуатации в наших суровых и соленых зимах может лопнуть по трубкам, по которым это АТФ в него попадает. Так вот, в этом случае АТФ вытечет наружу. Еще основной радиатор слабоват, то есть в знойную погоду не обеспечивает достаточного охлаждения двигателя. Да. Побитые камнями передние соты, а также загрязненные соты снижают эффективность охлаждения, а на излишний нагрев двигатель Subaru моментально реагирует пробиванием одной из прокладок ГБЦ. А теперь о трансмиссиях. Это поколение Subaru Legacy перешло на вариатор. Вариатор достался атмосферным оппозитным мотором, фирменное название Line Artronic, еще TR690. Рабочий орган, цепь еще она, естественно, установлена продольно. В трансмиссии есть муфта, подключающая карданный вал. То есть заднюю ось. Lineartronic это очень надежный вариатор. Наверное, самый надежный вариатор в мире в своей легковой и еще в полноприводной номинации. Но он не сразу стал таким. До 2012 года его улучшали и избавлялись от проблем. Но несколько проблем у него осталось, но они проявляются ну, в естественном износе. В его гидравлическом блоке установлено 7 соленоидов. Соленоиды в данном случае – это электромагниты, которые приводят золотниковые клапаны. Электромагнит – это катушка проводки. Так вот, при пробегах в 200 тысяч километров и более нарушается изоляция проволоки в этих катушках. Неисправный соленоид, даже хотя бы один, это нарушение работы вариатора. Поэтому и приходится ехать на СТО, и искать по ошибкам неисправный соленоид. Дальше нужно снять гидроблок, перепроверить сопротивление неисправного соленоида, а затем снять старую проволоку и намотать новую проволоку нужного диаметра и в итоге добиться нужного сопротивления. Кстати, обычно изоляция проволоки разрушается на самых первых витках, на ну, самых первых глубоких витках. Или сгорает полностью. И считается, что это происходит из-за старой загрязненной трансмиссионной жидкости. Либо же из-за перегретой трансмиссионной жидкости. Продиагностировать здоровье соленоидов можно с помощью мультиметра. Для этого можно подключиться к пинам электрического разъема соленоида. Другая проблема встречается гораздо реже и заключается в износе втулки гидротрансформатора вариатора. Дело в том, что эта втулка сделана из ненадежного синтетического полимера. А симптомы ее износа следующие. Двигатель глох при замедлении и остановке. ну Точно так же, как если бы он заглох на передаче при медленной остановке с сомкнутым сцеплением. А втулку по гарантии меняли и меняли ее также на производстве, заменив ее на более надежную или же на игольчатый подшипник. При пробегах более 300 тысяч километров, глохнувший перед самой остановкой двигатель указывает на возрастной износ вариатора, Но с его старением этот симптом будет проявляться все чаще и чаще. В этот вариатор заправляется ни на что не похожая жидкость. Она продается ведрами по 20 литров, стоимость 720 долларов. Именно столько этой жидкости надо, чтобы промыть вариатор до полного просветления. Через сливное отверстие и после снятия поддона удается слить 5-6 литров трансмиссионной жидкости, а полный заправочный объем 12 литров. Поэтому в этом вариаторе Лучше менять трансмиссионную жидкость частично каждые 60 тысяч километров, либо полностью с промывкой каждые 100 тысяч километров. Конечно, все зависит от эксплуатации, Ну, в 2,5-литровом легасе драйва не особо много, но если владелец умудряется ездить быстро и агрессивно, то не стоит экономить на обслуживании трансмиссии. Кстати, есть приложение Сканер, которое, общаясь с вариатором, оценивает ресурс масла. Так вот. Некоторые владельцы этим пользуются и умудряются откладывать первую замену масла до 150-200 тысяч километров. Ну еще скажем, что, а вариатор Line Artronic не любит долгой езды на скорости 150 км в час и выше. Также не стоит мучить его пробуксовками, если трансмиссионная жидкость недостаточно прогрета. На легосе этого поколения встречается и обычный 5-ступенчатый автомат. Он доступен с двигателем 2.5 турбо, а также шестицилиндровым 6-цилиндровым атмосферником. Так вот, эта трансмиссия JATA GR507E. Ее корпус изменен для субаровской компоновки, а также у нее свой гидроблок и соленоиды. Этот автомат очень надежен и нередко он выходит из строя из-за агрессивной езды. Проблема обычно решается заменой сгоревших соленоидов. Не стоит экономить на замене АТФ для этой трансмиссии, ну, хотя бы потому, что цены на масло не кусаются. Ну и у нас на канале есть подробнейший обзор этой трансмиссии, обязательно посмотрите! Ну а сейчас мы поедем на СТО, чтобы подробнее рассказать об этом автомобиле. Кстати, у нас хорошие новости. В «АвтоСтронге» можно купить сейчас не только БУ запчасти, но и абсолютно новые. Так что звоните нам, пишите в мессенджеры и заходите на наш сайт. И, кстати, подпишитесь на наш TikTok-канал. Там много юмора и всего интересного. что, мы на СТО и продолжаем. Тормозные суппорты на Subaru Legacy 5-го поколения нуждаются в минимальном обслуживании смазки направляющих, а также замене ремкомплекта. Если не делать такой профилактический ремонт, то есть обслуживание, то раз в два года можно услышать скрип тормозов, стук при нажатии педали тормоза, а также неравномерный износ тормозных дисков. Если обслуженные суппорта продолжают бряцать при езде по кочкам, а не при нажатии педали тормоза, то есть вариант с пружинами между суппортом и его скобами. Subaru Legacy в пятом поколении оснащалась как электрической, так и гидравлической рулевой рейкой. Гидравлика устанавливалась на машины для рынка США, поэтому скорее всего вам попадется автомобиль с электрической Рулевой рейкой, как в нашем случае. У нее есть широко распространенная, но ни на что не влияющая особенность. Рулевая рейка начинает постукивать. Постукивать она начинает при вращении руля, либо же при езде с малой скоростью. Причина банальная. Радиальный люфт из-за износа сухаря рейки. А сухарь в данном случае это втулка с вырезом под вал рейки. Сухарь прижимается сверху двумя пружинами. Степень режима регулируется гайкой. Стук рейки появлялся буквально на всех Subaru, не только на LEGO. К поломке рейки это не приводило, лишь напрягало владельцев. Но вот особо щепетильные владельцы из-за этой проблемы обращались к дилеру, либо меняли. Пружины прижимные на улучшенные. Ступичные подшипники этих автомобилей неотделимы от ступиц. Служит примерно 120-170 тысяч километров. Передние ступицы стоят 160 долларов, задние по 130. С полным приводом у Subaru Legacy все в порядке, но надо обслуживать крестовины карданного вала. Одна сзади, одна впереди, там вот под защитой. Ее вам показать не можем. Так вот. При пробеге в 300 тысяч километров эти крестовины могут износиться. Также полноприводная трансмиссия раз в 100 тысяч километров нуждается в замене масла. Также масло менять надо в заднем редукторе и также в КПП. Про полный привод можем сообщить, что у Subaru Legacy 5-го поколения есть три вида полноприводных трансмиссий. Первое. Если машина оснащена МКПП, то у нее будет симметричный межосевой дифференциал, который блокируется вискомуфтой. Второе, если машина оснащена вариатором Line Artronic первого поколения, а другого вариатора у Legacy пятого поколения. Не было, значит, там дифференциала нет вообще, а задние колеса подключаются с помощью мокрого сцепления. Этим сцеплением управляет соленоид, и муфта делит крутящий момент в пропорции 60 на 40 в пользу передней оси. Третье, если Легоси 5-го поколения оснащена турбочетверкой, либо 6-цилиндровым двигателем, то... Полный привод осуществляется автоматически с пропорцией 45 на 55 в пользу задней оси. Между севой планетарный дифференциал блокируется многодисковой муфтой. Это фрикцион, встроенный в дифференциал, а степень блокировки регулируется автоматически. Передняя подвеска у Subaru Legacy. С стойками Макферсона надежная и ресурсная, пожалуй, наименьший срок службы у этой подвески ⁇ это у стоек переднего стабилизатора. Они ходят примерно по 50 тысяч километров, и оригинал обойдется всего лишь в 18 долларов. Кстати, как и на многих машинах, торсион стабилизатора окрашен. И когда появляются трещины стабилизатор начинает активно ржаветь, особенно в районе резиновых втулок. Так вот, бывает, что после чистки и установки стабилизатора в новые резиновые втулки он начинает просто болтаться. Так вот, в этом случае придется покупать BUшный менее ржавый стабилизатор, либо же покупать новый. Передние рычаги менять в сборе не обязательно. Два салинблока и шаровая опора доступны отдельно. Так вот, задний сайлентблок может пройти 150 тысяч километров. Отличный ресурс за 25 долларов. В принципе, столько же стоит и передний саленблок и шаровая опора. Рычаг в сборе обойдется в 200 долларов. Опорные подшипники передних амортизационных стоек служат примерно 200 тысяч километров. Стоимость оригинала – 85 долларов за штуку. В задней подвеске по 4 рычага. Причем верхний рычаг имеет шаровую опору. Отдельно, она не меняется, поэтому приходится покупать такой рычаг примерно при пробеге в 200 тысяч километров, а может и позже, то есть приходится покупать обычно два рычага. Цена рычага 270 долларов. Остальные солинблоки доступны отдельно. Цена от 15 до 25 долларов заменителей предостаточно. Вообще, если бы не фирменный масложор и прочие не дешевые недостатки моторов Subaru, эту машину можно рекомендовать к покупке. Она такая же надежная, как Камри, оснащена постоянным полным приводом.